Добрый день, здравствуйте, дорогие гости. я ты как-то говорил, что тупоумие – это замкнутость в своей специальности, в своей профессии. Но вот лично я думаю, что есть вещи и похуже. Одна из них приходит тогда, когда не можешь выбрать свое ремесло. И вроде ты уже выбрал специальность, определился с факультетом, но чувствуешь, что это совершенно не твое. Да, Ир, действительно, такая проблема беспокоит многих студентов, и в том числе и нас. Совершенствоваться можно лишь там, где тебе интересно. Когда ты пришел не туда, порой не можешь выполнить, выполнить даже элементарные задания, которые тебя тебя просят. Оценки ухудшаются, пары пропускаешь, потому что неинтересно, а потом живешь от допсессии сессии до доп -сессии. Было ли так с нашими героями ток-шоу? Услышим, а пока мы хотим их представить. Давайте поприветствуем Ильшат Юнусович Аминов, генеральный директор телекомпании «Татарстан. Новый век». Аня Кивотов. Аня Кивота, девушка, у которой есть собственный YouTube-канал. Блогеры Слава Морозов и Саша Дегтярев. Андрей Блинов, творческий бизнесмен. Блинов, Блинов из, прошу, прошу прощения. Yeah. Андрей Блинов. Наш сегодняшний эксперт-психолог Мария Вотинцева. И прекрасная женщина Евгения Николаевна Лешко. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем нашим экспертам, нашим гостям. Что делать, если выбрал не ту профессию? Как не ошибиться с выбором? Как понять, в чем ты по-настоящему хорош? Ответы на эти вопросы мы сегодня постараемся дать вместе с нашими гостями. Но перед этим мы начнем разбирать эту тему с нескольких причин. Нам эта тема интересна, почему будущие студенты иногда делают выбор в пользу профессии, которая им совсем не нравится. Согласно социальным опросам, доля тех, кто меняет свою специальность, равна 58%. Кто, как показывает статистика, на выбор профессии влияет три фактора. Первое это давление со стороны, со стороны наших родителей, жизненные обстоятельства и материальный фактор, такие как ну, заработная плата. А мне вот интересно, какой из факторов повлиял на наших гостей, на выбор их специальности? Андрей, просим вас на сцену. Просим, заняться. Андрей, расскажите немного о себе. Кто вы? Чем вы занимаетесь? Откуда вы? Начну по порядку. Меня зовут Андрей, мне 25 лет. Я приехал с Алтайского края, город Барнаул. Ходил на кафедру аналитической химии и через год, когда уже поступил на химика, Закончил первый курс, потом половину второго и понял, что химиком денег не заработаю. Потом я приехал в Казань и перешел на пищевой, и дальше меня занесло в сферу гостеприимства. Вот на данный момент сейчас я являюсь собственником со своим братом-разнецом одного бара. Бар коммуналка – это второй наш проект. Первый тоже был, но мы там попрощались. Вот, и сейчас мы занимаемся лично себя, работаем только на себя и работаем в сфере гостеприимства. Могу сказать, что да, именно те базовые фундаментальные знания, знания которые я получил в течение полутора. Ну, полтора лет в Алтайском государственном университете мне помогли. Да, помогли мне развиться, помогли мне понять, что как все устроено. То есть молекулы виски могу рассказать на биохимическом уровне. То, что если бы я работал химиком, у меня были бы все в рамках, все в границах. Я бы жил 5 на 2. А в субботу воскресенье мои выходные были бы так. Поаплодируй, друзья. На самом деле. <плодисменты> Также у нас есть сегодня видео, а у вас давайте все вместе с вами. Да ладно. Что такое коммуналка? Коммуналка – это коммунальная квартира, где большой коридор, 6 метров и много комнат, где живут разные семьи, и на них один общий быт. Наша цель была создать доступный и понятный концепт каждого. Бар не на один раз, а бар на каждый день. Создать ту понятную и доступную атмосферу российскому человеку. На нашей кухне представлены такие продукты, как мясные фермерские, также и овощные бахчевые фермерские. Что? Мы удивляем вас каждый раз, каждый месяц новым меню. Мы обновляемся вместе с баром, так как каждый продукт, который мы представляем у себя, он у нас звучит как и в коктейлях, так и в блюдах нашего меню. В нашей квартире есть три комнаты. Гостиная, кухня и ванна туалетом. Как в любой гостиной, есть э, стена с семейными фотографиями. Мы тому не исключение. У нас нет официантов, барменов, поваров. Мы все жители большой коммунальной квартиры. Мы собрали всю семью э, со всей стороны. Мы собрали такие города, как Питер, Краснодар, Уфа, Урал, Нижний Новгород, э, Алдайский край, город Барнаул, Новосибирск, город Киров, даже Узбекистан. Для того, чтобы развить и канонизировать русскую барную пластику и вывести ее на мировой уровень. Еще одна наша задача. Познакомить самое мощное, сильное русское барное сообщество со всем миром. Ну что, всем welcome! Поаплодируем. На видео был ваш брат Александр. Вот я, правильно. Может быть, у нашей аудитории есть вопросы к Андрею? Здравствуйте, меня зовут Маргарита, первый курс телевидения. У меня такой вопрос к вам. Вот в свои 19 лет а, я смогла бы открыть бар, то есть... В своем возрасте, когда вы пришли к тому, что нет, я не хочу этим заниматься, чем вы руководствовались? Может быть, есть какой-то совет? Знаете, в 22 года, когда нам, было, нам с братом по 22, мы открывали свой первый проект. Наша цель была открыть бар, а не построить бизнес, да? бизнес, который приносил доход и где мы могли бы реализоваться. Да, и это первая ошибка, то, что мы не продумывали все изначально на этапе. Если вы в своем раннем возрасте собираетесь открывать какой-то стартап, я всегда рекомендую настоятельно. То есть вот этот проект мы продумывали год. Да, вот мелочей, какие должны быть детали, какое должно быть меню, на чем она построена, на чем мы должны зарабатывать, и какой э, момент притяжения будет у гостя, чтобы это, как было сказано в видеоролике, был не один раз, где вы пришли какую-то протариканскую или мексиканскую историю, э, а именно в в ту атмосферу, которая знакома и понятна вам, и интересно еще и иностранцам, потому что для них, для них это была закрытая история. Хоть 19, хоть 20 лет, есть много примеров по всему миру, как в Лондоне есть молодые миллионеры, которые в 14 лет открывают свои три стартапа и просто бах, бах и делают. Да, но они тоже продумывают все изначально. Самое главное в любом стартапе это создать ценность у своего потребителя, создать уникальное торговое предложение. Что собственно вот у нас и получилось. Спасибо. А вот я хочу сказать, что выбор профессии ⁇ это тяжелый период не только для самих выпускников, но и для их родителей. И родители играют немаловажную роль в данном выборе. Поэтому приглашаем на сцену нашего родителя прекрасную Евгению Под ваши друзья. Евгения Николаевна, мы бы хотели узнать у вас, как вы решали данную проблему в своей семье, и как вообще быть и родителем, и детям? Ну, вообще на точку зрения выбора профессии существует две опорные, да, как бы два опорных пункта. Первое это подход такой биологический, серии у меня есть способности, и я там пойду развиваться. И подход воспитательный, то есть мы воспитываем профессионалов. Ну у нас все было просто, потому что у нас а, айтишники, мои дети, айтишники в третьем поколении. То есть когда что? дедушки, папа и дети. То есть проблем никаких не возникало. Ну они с детства слышали про IT. Ну а вы бы хотели, чтобы ваш ребенок пошел учиться на какую-то другую специальность? Нет, потому что сейчас программирование востребовано. И там есть возможность содержать себя и семью, скажем так, материально это такая обеспеченная профессия. Ну вот еще я слышала, что родители нередко реализовывают свои мечты в детях. Вот вы слышали об этом? Что вы думаете? Да. Вы не сбывшиеся. Слышала. но здесь опять это вот как раз тут биологический подход из серии, да? Там у него способности. Но мама обычно же не говорит, что я реализую свою мечту. Никто она, не да, она говорит, что нет у моего ребенка там музыкальные способности, еще какие-то, еще какие-то. Но на самом деле сейчас узость специальностей такова, что если мы в этой специальности не варимся, то мы ее уже не представляем. Допустим, я не знаю, как вырастить музыканта, потому что я совершенно не, не в курсе музыкальных профессий. Спасибо большое вам, Евгения Николаевна. Спасибо. И также у нас сегодня присутствует психолог, мария вотинцева как мы уже сегодня говорили попросим. Ваши Мария. добрый день и, здравствуйте и тот же вопрос про нереализованные мечты родителей мы хотим задать вам. Сейчас, мне кажется, ситуация немножечко сложнее, и я вижу здесь по откликам достаточно много первокурсников. Друзья, можно а аудиторию вопрос задам? Да? Друзья мои, а кого из вас в детстве родители водили на развивашки? Лет с трех, четырех? Ого, сколько да, его? Очень, очень класс. А со кого лет с трех? С пяти? Ага, а в школе, когда вы учились, вы посещали много-много секций разных? Тоже почти 100%, ничего себе. Вот Это, собственно, подтверждает мою гипотезу и мою рабочую гипотезу там, с теми клиентами, с которыми я работаю. Сейчас несколько иная ситуация. Если, например, 20, 30, 40, 50 лет назад а, жила-была мама, она очень хотела стать балериной, но вот у нее не сложилось, она пошла работать на завод, например, там, 16-й, а, и, и дала там свою дочку, как только она родилась, не знаю, в балетную группу. Ей было все равно, что дочка хочет балетом заниматься, не хочет балетом заниматься. Мама была какая-то очень централизованная такая достаточно мечта. То сейчас к детям требования гораздо более размытые и сложные. Если 50 лет назад, 40-30, было достаточно... Ну, чтобы быть хорошим ребенком, было достаточно хорошо учиться, помогать маме, раз в неделю, не знаю, помыть посуду, выгуливать собаку, присматривать за младшим братишкой и, чтобы, не знаю, не разбивать чужие стекла у соседей. Это был, мир был понятен, детям было понятно, как им жить, как им быть, что, что им нужно делать, чтобы их любили, куда поступить и так далее. Сейчас все гораздо более запутанно, непонятно. А к детям предъявляются и подросткам очень противоречивые требования, чтобы одновременно он был и активным, одновременно усидчивым, чтобы он был одновременно умным и одновременно спортивным. То и требования эти зачастую диаметральные, и у ребенка нет еще тех мозговых структур, зачастую, чтобы воспринять эту ситуацию. Вот. И это приводит как раз к непротивочим родительским требованиям и тому, что родители, ну, как, грубо скажу, не знают, куда метнуться, чтобы… Понять, как ну, они заранее стараются сделать своего ребенка успешным. Когда я работала в универе, для меня была очень грустная история, когда ко мне приходили третьекурсники и говорили, что я осознал к 20 годам, что я ошибся дверью. Я пошел не на то специально. таких ситуаций, Очень немало. Это говорить, примерно что... был каждый пятый, каждый седьмой, наверное, в моей практике, когда я здесь работала. Так, друзья, если у вас есть какие-то вопросы нашему психологу, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Вот у меня есть вопрос. Там молодой человек просто а, очень жаждет. Да. Да. Спасибо. Еще раз добрый день. Меня зовут Оскар. Очень Скажите, приятно. пожалуйста, вот сейчас в школах очень сильно, как уже говорили ранее, развиты профориентационные тесты. Но зачастую по моем опыте мне сказали, что я технарь, причем мне идти только в технические вузы, хотя я с компьютером в принципе не дружу. И вопрос, собственно, такой, насколько это точно, и может ли это действительно помочь студентами либо детям профориентация как таковая себя и жила должна быть жизнеориентация ориентация в целом да а, то что динамичный мир и выбор профессии не может быть один раз на всю жизнь то что в будущем мы будем несколько раз за свою жизнь менять карьеру 10 раз менять карьеру специальность направления будет нормально и что акцент делается теперь на soft skills на навыки больше чем на хард на образование и узкую квалификацию то есть если у тебя образование соответственно тоже из-за этого должно становиться более гибче так вот к чему я сейчас веду с тестами Господи, я забыла фамилию этого человека. Он прямо тоже очень эту вещь, сказал про то, что тесты необходимо изъять из системы профориентации, поскольку они только запутывают. Они дают очень разрозненную информацию. Но ну, представьте, что вас, не знаю, разрезали на органы, обратно не собрали, да? И вот вы сидите с вынутой печенью и думаете, а куда ее теперь засунуть, куда мне с ней пойти, то ли в мед, то ли на биофак, непонятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вопросов в зале нет больше? Здравствуйте, меня зовут Полина, первый курс направления телевидения. Очень приятно, Полина. А, у меня такой вопрос. А, дело в том, то, что а, многие здесь первокурсники, и сейчас мы проходим такую некую ознакомительную стадию. А, мы знакомимся с профессией, и у нас рушатся те иллюзии, которые мы построили у себя в голове. Вот как не разочароваться в своей профессии? Как с этим бороться? Смотрите, если разочарование наступает, его очень важно прожить. Не засунуть под коврик, замести, сказать «нет, все нормально». ну Когда отрицание такое включается, что я уже потратил какое-то количество времени, например, на учебу. Да? Например, год или два. А я очень хочу перевестись, и мне нужно будет сдавать большую разницу, терять год, например. ну Зачастую логичнее проделать эти процедуры, чем продолжать разочаровываться. Да? Разочарование – нормальное чувство. Любые чувства нормальные, которые происходят. Очень важно, что я с этим делаю со своим разочарованием. Почему я разочаровалась? Узнавать детали, и понимать, куда я больше тогда подхожу. Можно коучу обратиться в этой ситуации, можно к психологу обратиться в этой ситуации, можно больше узнавать о профессии. И м -м, есть такая история, да, что когда мы поступаем, профессия она каким-то очень большим м -м, большим куском выглядит, да? А Когда мы выпускаемся, когда мы идем работать, профессия становится более детальной. И я верю, что в любой профессии есть та деталь, которая подходит тому, кто в нее пришел. Спасибо, вам Спасибо большое. Вам большое. Еще раз психологу. Пожалуйста, занимайте свое почетное место. Давайте еще раз поаплодируем нашему психологу сегодняшнего ток-шоу. А сейчас, дорогие друзья, мы бы хотели немного отвлечься и обратить ваше внимание на одну очень интересную вещь, на ответы проведенного недавно в БЛИЦ опроса. Пожалуйста, внимание на экран. Тем, что нравится. Потому что хоть какая бы у тебя высокооплачиваемая работа не была, ты... Будешь с утра проспаться и думать, когда же это все закончится, допустим. Ну, наверное, все знают э, знаменитое выражение, то, что если ты выберешь себе работу по душе, то тебе не придется работать ни один день. И поэтому, скорее всего, нужно выбирать, чтобы и подходило по э, тому, чтобы она тебе нравилась, и чтобы зарплата, да, конечно, была повыше». Я считаю, что нужно выбирать только то, что нравится, просто потому, что тебе потом всю жизнь с этим мучиться. Если ты выбираешь профессию чисто за материального достатка, то, к сожалению, рано или поздно тебе надоест и никакие деньги не будут играть для тебя решающую роль. Я думаю, что материальным доходом, потому что если устраивает материальный доход, профессия в целом тоже будет устраивать. А я думаю, нужно делать то, что нравится и вообще без разницы, сколько денег это тебе принесет. А если будешь делать хорошо, то и денег будет много. Я думаю, что нужно руководствоваться тем, что нравится, потому что если ты выберешь область, которая тебе приятна, то ты разовьешься в ней до, такого, э, до такой точки, что ты сможешь зарабатывать столько, сколько тебе будет нужно сколько тебе захочется. Наверное, то, к чему лежит душа, потому что если тебе нравится твое дело, то, возможно, ты и заработаешь на этом деньги хорошие. Но ну, на самом деле, можно немножко для начала поруководствоваться деньгами, а потом бросить и то, к чему душа лежит. Но, в принципе, я не знаю, что через 10 минут будет, так что я об этом не думаю. Нет. Посмотрим. Надеюсь, в да. будущее хорошее, но работать с ним будем по специальности. Ну, по крайней мере, я. Но мне хочется работать по специальности, вот именно корреспондентом, так что посмотрим, как все сложится. Я думаю, да, будущее у меня сложится хорошо. Аналогично, да. Пока не знаю, надеюсь, что я все-таки пошла в ту профессию, которая мне, во-первых, нравится, во-вторых, все-таки когда-нибудь принесет доход. Я работаю по специальности, вот просто нечаянно так, сказали, иди, работай, я пошел. Мне кажется, у многих в мире вот так вот нечаянно происходит, и они работают не по своей специальности. Пожалуйста, я. А у нас сегодня в гостях блогер Слава Морозов. Пожалуйста, на сцену. здравствуйте. Слава, пожалуйста. Слав, мы хотели бы у тебя узнать, как ты считаешь, что все-таки самое главное в выборе профессии? Я отвечу как блогер. А, смотрите, вот у меня образование бакалавра, государственное, муниципальное управление. Но я вообще не хочу этим заниматься. Я пошел туда, потому что меня родители заставили, как бы. Вот, но сейчас у меня душа лежит в, в сфере блогерства, инстаблогер, и я вообще там кайфую от этого всего. Интернет — это второе мое «я». Вот, поэтому лучше заниматься тем, чем вам нравится, вот, а не тем, чем вас заставляют. Ребят, у вас есть вопросы? Есть. Прошу. Добрый день. Еще раз… У меня такой вопрос. Вот, э, можно ли утверждать, что Инстаграм э, поменял вашу жизнь? И если да, то как именно? Спасибо. Ну, 50 на 50, наверное. Просто Инстаграм дает возможности, такие как новые знакомства и открывает э, другие как бы миры тебе. Поэтому, ну да. Ну это не все, наверное, скажут так, но для меня, как блогер, да. Здравствуйте, меня зовут Настя. И у меня такой вопрос. Как Инстаграм вообще, в принципе, повлиял на вашу жизнь? Спасибо. Ну, прекрасно. Если бы я работал по профессии, допустим, я бы приходил в 8 утра, садился за компьютер и решался там вопросы в Excel или в Word, как я проходил практику, и уходил часов в 6. А так я открываю Точнее, мое утро начинается не с кофе, а с Инстаграм. Я открываю, смотрю, оп-оп-оп-оп-оп. Ну, короче, да, нравится. Что, спасибо большое. Просим тебя на свое место садиться. И вот нам интересно все-таки, как на такое смотрят, ну, на работу не по специальности работодатели. И поэтому обращаемся к нашему эксперту и просим на сцену. И и и Шат я вам хочу рассказать анекдот про профессиональную ориентацию. Еврейский мальчик кончил Кембридж, пять лет отучился, приезжает домой. Говорит, мама, папа, вы знаете, я слышал, что в Сорбоне дают потрясающее образование. Можно я поеду, еще пять лет в Сорбонне отучусь? Говорит, ну, сынок, конечно, это будет нам трудно, но мы соберемся, все родственники, мы оплатим тебе это обучение, езжай в Сорбонну. Отучился пять лет в Сорбонне, приезжает, говорит, вы знаете, но в Кембридже, говорят, вообще... Суперобразование хочу еще и в Кембридже поучиться, еще пять лет. Сынок, ну что делать, это еще дороже. Ну давай, мы оплатим тебе это обучение, езжай учись в Кембридж. Возвращается, отучился 15 лет, собрался семейный совет и говорят, ну что, сынок, ты 15 лет учился. Пора выбирать профессию, кем ты будешь, женским или мужским закройщиком». Такой анекдот, я почему его рассказал, потому что я считаю, что у человека определенные предопределения есть, определенный набор способностей есть, и эти способности он должен в своей жизни реализовать. Но плюс я вам хочу сказать, что это как в любви. Встретить любимого человека как любимую работу – это большое счастье. Любимая работа – это когда ты не работаешь. Ты получаешь от этого удовольствие. Да. Вот я, например, не работаю, и мне еще за это еще и деньги платят. Но у меня особый случай, я в 10 лет знал, куда я пойду. Я вам об этом рассказывал. 10 лет я уже пришел на телевидение, с 10 лет на телевидении, и у меня не было никаких проблем с выбором профессии. И я считаю, что у человека сегодня в технологическом обществе очень мало времени на поиски. Они должны быть очень интенсивными. Потому что, если вы знаете, все крупные стартапы и все большие открытия совершались людьми до 30 лет. Это общеизвестный факт. Да, были исключения и после 30, но их гораздо меньше. Поэтому для того, чтобы сегодня понять, на том ли ты месте, ты должен максимальную активность проявить. Что касается журналистики, то очень просто проверить. И я знаю, что есть разочарования, безусловно, у меня их было огромное количество. Но от этого не меняется суть профессии. Единственная проблема, для того, чтобы в любом деле достичь успеха, надо работать круглосуточно. Кто из вас готов работать круглосуточно, в ущерб личному? Поэтому огромная работа, огромная работа, круглосуточная работа, естественно удовлетворение, которое ты от этого получаешь. Еди, е, единственное, может быть, замечание, что не всем повезет. Я знаю сотни людей, которые ходят на работу, потому что надо, которые ждут 6 часов, чтобы встать с места и убежать быстрее, для которых работа – это кадры, но что делать? Им не повезло. Скажите, пожалуйста, а насколько важен для вас диплом об образовании специалиста, которые Ну, не специалиста, получается, который к вам приходит, если у него есть все данные, но диплома образовании нет? Таких специалистов у нас сегодня очень много, к сожалению... Так это происходит. У нас очень много физиков, которые обучились, и физиков, и которые учились на математиков, и на программистов, и на химиков, представители всех профессий сегодня очень часто возвращаются в творчество, когда они понимают, что они. Ну, как тут недавно говорили, что по велению родителей они выбрали не ту профессию, стали технарями, еще кем-то, кем оказалось, что они любят стихи, любят играть на гитаре и вообще любят заниматься творчеством. Тогда они приходят к нам и реализуются у нас. Хотя многие людей, которые закончили профильное образование, такие тоже есть, просто у них период вхождения в профессию гораздо короче, чем у других людей, которые приходят со стороны. То есть если человек закончил профильное образование, у него вход в профессию быстрее происходит. И не секрет, что огромное количество практически навыков они получают именно в процессе своей трудовой деятельности. Спасибо Пошла. большое. Просим занять за свое место. Друзья, иногда люди на определенном этапе обучения понимают, что хотят заниматься совсем другими вещами. Дорогие друзья, кто им знакомы о понятии gap year? Мне кажется, очень мало. Да, есть? Вот, перед вами определение этого слова. А теперь поднимите руку те, кто реально задумывался об этом. Достаточно много, много но очень много. А теперь поднимите руки те, кто реально получил этот год. <свят> <свят> Никого. Но, знаете, некоторые родители считают, что это пустая трата времени. Но, как мне кажется, выбор в этом вопросе должен оставаться все-таки за самим студентом. И... Евгения Николаевна, мы просим вас на сцену и хотим узнать ваше мнение об этом. Давайте еще раз поговорим, а, Будьте добры еще раз. Габье, это нужен или нет? Но а, опять же, в нашей стране для мальчиков это сложный год. Да? Они и так ЕГЭ уже сдают по 18. Как бы у мамы мальчика такого выбора в нашей стране, к сожалению, не стоит. Потому что, но ну, опять же, положа руку на сердце, даже год – это достаточно много. То есть мальчики теряют свой потенциал, который могли бы сразу реализовать. Для девочки возможно, но девочки к этому моменту уже лучше развелись. Поэтому им оно, в принципе, уже не надо в силу уже развитости структур мозга, необходимых для принятия решения. Спасибо. Спасибо большое, Евгения а у нас в гостях сегодня еще один гость, это Аня Кивота, девушка, которая вещает на многотической аудитории. И как она сама говорит, просто очень хороший человек. Давайте еще раз поаплодируем. Аня, привет. Ну, давай немного расскажи о себе и о своем YouTube-канале. Всем привет. Родом я с Урала, приехала учиться на первый курс на рекламщика. Вот. Что могу сказать о YouTube-канале? Начала снимать я просто так, по приколу со своей подругой. В итоге это зашло аудитории, точнее, она набралась. Люди нашли нас, начали писать в комментариях поддерживающие вещи, начали одобрять нас, вот. и мы поняли, что это может быть не только развлечением, но еще и развитием себя в творческом аспекте. А какой контент, что снимаешь? Снимаю в основном каверы. Также есть видео с авторскими песнями, но на данный момент я прекратила съемки из-за обучения, но это не является такой кризисной паузой. Это больше как бы идет сейчас ориентация на какую-то деятельность. Вот. Аня, а ты хочешь что-то зарабатывать с этого? Потому что многие родители же считают, что YouTube, Instagram — это все несерьезно, и поэтому как-то не относится к этому? должен, не относит твое должное внимание к этому. Mm -hmm. Ты с этого зарабатывала, получается? А, нет, нет, я не включала монетизацию на канале, а, так как это являлось буквально своим творческим потоком, это что-то от себя. Но я начинаю задумываться о том, чтобы начинать музыкальную карьеру. Давайте поаплодируем. А, Ань. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о нашей сегодняшней теме и что ты можешь посоветовать человеку, который прирожденная творческая личность, куча идей, а на деле физик? Ну, во-первых, не терять огонь в душе, То есть, даже если ты поступил на не ту специальность, как ты думаешь, но э, ты хочешь заниматься там, написанием стихов, картин, вообще делать что-то, что еще не делает человечество, изобретать, то... Как бы не стоит загоняться, не стоит угонять э, себя в раздумье, в депрессию. Э, самое главное – не начинать э, замыкаться в себе и считать, что ты делаешь что-то неправильно, что ты поступил как-то, э, сделал смертельную ошибку. То есть э, можно продолжать быть физиком, можно продолжать заниматься творческими делами. То есть главное – никогда не сдаваться. Аня. Спасибо большое, Последний вопрос. Извините, последний вопрос. Я не могу его задать, потому что всем задаю вот этот вопрос, особенно блогерам. Что нужно снимать, чтобы стать популярным? Что нужно снимать, чтобы словить этот хайп? Что нужно делать? Вы знаете, скажу одно, в 2019 году аудитория страшная. Можно делать все. Модно, вот абсолютно модные вещи абсолютно несуразные. Модно что-то. Вот еще зависит от возраста аудитории. В основном сейчас это очень глупые вещи и популярны люди, которые делают немножечко такой глупый контент. Ну, естественно, не все. Но вот самое большое массовое производство контента, оно делается на акценте на вот как раз школьников, студентов, на которые не сильно задумываются там, на бытие, там, в смысле а, жизни. Спасибо. Будет. Давайте еще аплодируем. Больше не будем тебя мучить. Спасибо. Теперь, пожалуйста. Ну, а сейчас мне очень хочется уже дать слово одному, на мой взгляд, очень интересному человеку. Саша Дегтярев. Пожалуйста. Просим на сцену. Да, всем привет. Саш, на сегодняшний день ты работаешь спортивным обозревателем интернет-издания «Казанферст». Да. Не мог бы ты сказать нам, кто ты по образованию и как вообще образование повлияло на твой профессиональный путь? А, ну, я расскажу, наверное, -по подробнее и в хронологическом порядке. Я поступал на ТВ-журналиста а, сюда, где вы учитесь. Такие да, молодые, давайте поаплодируем, друзья, у нас <свят> коллега сегодня. у нас а, Я очень хотел стать именно ТВ-журналистом, телек, мечта. Все, как и у всех, разбилось о а, камне реалий жизненных, но была помимо мечты попасть именно в телевизор, работать... А, на спорте. То есть быть не просто телевизионным журналистом, но еще и совмещать это с освещением спортивной жизни. Ну, условно, допустим, Казани. Одно не получилось, получилось второе. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что я счастлив. У тебя же, наверное, были какие-то сомнения во время обучения? Если да, то что ты делал? Как ты справлялся с этим? Когда я учился в университете, в принципе, я даже, наверное, с самого первого курса понимал уже, вот за первый семестр я все для себя осознал, что представляет из себя настоящее телевидение, а не то, которое было у меня в мечтах. До сомнений не было никаких, просто я для себя осознал все то, что я хочу. То есть я определился, что вот здесь я хочу быть, здесь я не хочу быть. Это мне нравится, а это нравилось, но оказалось не таким, как я себе представлял. Здравствуйте, меня зовут Настя и, и у меня такой вопрос. Вы хотите дальше развиваться в спортивной журналистике или вы хотите попробовать что-то еще? Спасибо а, Спасибо за вопрос. Я попробовал когда-то очень давно, постажировался на Матч ТВ и понял для себя, что в целом э, я могу работать в э, освещении спорта, неважно, в каком виде будет журналистика, главное, чтобы в ней присутствовал спорт. То есть в целом я даже готов поработать на радио, если мне это когда-нибудь э, станет нужно. В целом интересно все попробовать в этой жизни. Ну что, Саш, спасибо большое. Давайте еще раз… Есть, есть, есть. Еще? А, еще, еще? Еще. еще? вопрос, конечно, не, не хочется уходить. Мне тоже очень приятно. У нас сегодня собрались много блогеров, и когда еще будет такая возможность, чтобы спросить, что вы думаете о соперничестве PewDiePie и T-Series? Да, а зачем вообще обсуждать темы, которые в целом наше медиаполе вообще никак не затрагивают? Я не говорю сейчас о том, что вопрос неправильный. Блин, ну, вот это попытки поймать хайп на тех вещах, которые людей-то, по сути, интересовать и, и не должны. Ну, по крайней мере, до того, как я об этом узнал, мне это не было интересно. И сейчас, когда я об этом, в принципе, узнал, осознавая это, ну, как бы, не, не передним умом, а задним, я понимаю, что, ну, это настолько не нужно, это просто тратит мое время. Ну, действительно ведь это так. Ну еще что ж, вопросов, вопросов больше нету, так что, Ура. Саша, спасибо большое, давайте спасибо. еще раз поаплодируем. Ну что ж, наше ток-шоу подходит к концу, и хотелось бы сказать несколько слов. Ищите себя где угодно, ваше будущее в ваших руках, становитесь более решительными в выборе будущей профессии. И Если вы выбрал не ту специальность, также решительно выбирайте новую. Опыт и знания вам всегда пригодятся, даже если вы учились на физика, а по итогу открыли крутой бар. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо за внимание.